Салам алейкум, с Новым Годом! Это гражданин номер 9. Новости, интересные факты, мои увлечения. Есть желание? Интересно? Go. <связывая> Первый развод, пранк, хайп, как хотите, назвать, Но оказывается, многие повелись на видео в Инстаграме, где двое относительно известных молодых человека чуть не подрались. Так сказать, для многих уже не ОТРК, а МКС является главным информационным каналом. Во-первых, я знаю этих ребят лично. Велищий Джанаш. Велищий <смех> джаныш. Прикольное было бы название для кыргызской рэп-группы. <смех> хотя за мамбаб круче. Эти ребята на видео, они не такие. Они не могли такое устроить в общественном месте. Блин, блин, они молодые, воспитанные, интеллигентные люди. Блин, блин, которые не будут выяснять конфликт, спор таким вот образом блин, блин, делайте факт чекинг не ну а так конечно берегишь вынес по стопу далный пигсен познайка асхат на блесень они на не студент курсанин вот он красавчик его братишки красавчики на картах не припали, на районах не сидят. Чисто кино делают, воспоминаниями делятся, восхваляют, так сказать, законы братства и эркекства. Курсаниму то, что я хочу быть в другом образе в следующий раз. И я хочу вам пожелать, Асхат, Даниар, Бахтиар, вся ваша большая семья, хочу вам пожелать чтобы вы сделали такие новые фильмы, где будут новые образы, новые герои. Ибо, как гласит кыргызская пословица, «Аганы горюпиньёсят, иди они горюп синьёсят». У многих граждан до сих пор возникает вопрос, чему будет посвящен этот год. Проблем много, год один. Лично я считаю, что эта мера в принципе ничего не решает. Например, безопасность на дорогах. С 1 января изменились штрафы на некоторые нарушения правил дорожного движения. И вот первая новость. За трое суток было задержано 15 водителей, которые заплатят по 17,5 тысяч каждый. Мне, внимание, вопрос. То есть за трое суток всего лишь 15. Всего лишь 15? 15? Ну, мы Хорошо. стояли, полиция приехала, говорит, что мы пьем. Мы стоим, пьем пиво, ждем водителя. Другой вопрос. Станет ли от этого безопаснее на дорогах? Я как гражданин очень надеюсь, что наконец-то на дорогах Кыргызстана станет безопаснее. А вот как водитель я очень надеюсь, что станет не намного дороже разводить. Кстати, о надежде. Новость о том, что в новогоднюю ночь с центральной площади вывезли всего лишь 26 кубов мусора, что примерно где-то в два раза меньше, чем в прошлые года, не может не радовать. Этот факт позволяет гражданам надеяться, что в этом году мы будем мусорить меньше. Город смог и страна сможет, но об этом чуть попозже, а сейчас прервемся на футбол. Первая неделя Нового года порадовала меня как любителя футбола главным матчем в английской премьер-лиге. Мерсисайтс и горожане, точнее горожане, Мерсисайтс на этих все-таки выясняли, есть ли интрига в одной из лучших футбольных лиг Европы. И если говорить коротко о матче, то чуть более сантиметра в глубь... И тогда результат мог быть совсем другим. А так Серхио Агуэро. Incredible, world class, absolutely amazing. И, конечно, впервые главным футбольным событием для меня, как гражданина Кыргызской Республики, стало выступление нашей сборной на Кубке Азии. Куда долетел наш Акшумкар? Это было просто прекрасно наблюдать за тем, как люди, которые не разбираются в футболе, так переживают, так болеют за нашу сборную. Ахледни Израилов своим хлестким ударом левой ноги вписал свое имя в исторические аналы футбольной истории независимого Кыргызстана. Да, мы проиграли, но я лично верю в нашу сборную. Ребят, вы молодцы, вы выложились. И зрители, болельщики на трибунах и за экранами телевизоров мы это видели. Я желаю вам удачи. А всем остальным псевдоэкспертам хочу сказать, что у нас очень крутая сборная. У нас даже... Вратарь забиваем. Возвращаясь к тематике года, активистами предлагались различные темы, на которые стоит обратить внимание в этом году. Экология, судьбы детей, коррупция, образование, даже рост в парламента. На мой взгляд, это вторично. В первую очередь, в основе должна быть активная гражданская позиция. Начало года. У многих граждан сформировались свои цели, планы, задачи, желания. Кто-то бросил курить, кто-то начал бегать. У многих присутствует активная динамика на старте. Некоторым не безразлично, что будет происходить в нашей стране. А многим просто похуй. Желаю в новом году и не только в новом Быть вдалеке от безразличия И быть более активными гражданами Я призываю вас в 2020 году Пройти и проголосовать Пока понятия не имея за кого Но у нас есть 2019 Надо посмотреть, разобраться Вспомнить, что нам обещали в 2015 году Вспомнить и найти, как голосовали А потом в 2020 прийти Сделать осознанный выбор, чтобы потом не краснеть за наших депутатов. Ну вот хотя бы за такого. Или за наших милиционеров. Хотя бы за такого. Гражданин номер 9, до новых встреч! С Новым годом!